Прием у дерматовенеролога начинается обычно со сбора анамнеза, заканчивается осмотром и назначением каких-то процедур либо анализов. При необходимости делаются манипуляции по удалению новообразований кожи и слизистых, назначение схемы лечения. Дерматолог и дерматовенеролог практически неразделимы два понятия, потому что в дерматологию входит в обязательном порядке знание по венерологии. То есть по лечению заболеваний, которые передаются половым путем. В профилактических целях мы рекомендуем посещать не менее, не менее одного раза в год, желательно один раз в полгода. Дело в том, что есть масса заболеваний, которые обычному человеку кажутся беспроблемными. На самом деле дерматениролог может вовремя увидеть какие-то проблемы. Дерматренеролог вовремя может увидеть начинающееся онкологическое заболевание кожи и направить пациента в профильный центр. Каждому пациенту необходимо помнить о том, что любая родинка, она потенциально опасна. Только доктор может определить ее видоизмененность. Наиболее частые проблемы, которые встречаются на сегодняшний день в драматологии, это папилломатозное разрастание на коже, контекиозный моллюск, какие-то травматизации родимых пятен. Чтобы записаться ко мне на прием, нажмите, пожалуйста, кнопку. Воспользуйтесь мобильным приложением Best Clinic, которое доступно в Play Market или App Store вашего телефона. Для меня, как и для любого родителя, очень важно, чтобы ребенок себя чувствовал комфортно, расслабленным и в безопасности. И вот такое место, оно соответствует всем критериям, которые я сейчас вычерк перечислила. Великолепная команда врачей